Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Приходили пятеро неизвестных лиц. Здравствуйте. Приходили пятеро неизвестных лиц. Пытались четвертый раз отключить электричество. Я у них попросил документы. На каком основании? Чего они вообще хотят? Решение. Судовникам приказ, да. Вот, я в 16 шестнадцатом корте. А где он представить? Там они показали удостоверение. Я говорю, это не является удостоверением, удостоверением личности. Покажите паспорта. Они отказались. Я а говорю... С что компанией? Возможно, я не знаю. Вот я вас вызвал, чтобы удостоверить их личность. А, они сразу приезжали. А, то есть вы сказали, полиция вызовите, зайдете, они сразу приезжали. Да. А видеозапись есть. все есть. Канал Сургудный Смотрите видео. Я вас знаю. Мы с вами уже на питомнике встречаем. Да? Ну, вот, их, кстати, ликвидируют. В курсе? Сейчас вот 140 собак разбежится по городу, что будете делать? Всех покусают. Ну, это отлов уже занимается. А зачем отлов? Надо просто... Давайте пройдемте. Да, давайте. Все, проходите. Чаем ему горячим. Да нет, спасибо. Так, так я же вам не алкоголь предлагаю. Проходите, проходите. Да нет. Да нет. А у меня нет фамилии. Фамилия есть у моей персоны Булгак. Точно, Булгак. Проходите. Да. Нет, мы сейчас пойдем, сейчас пойдем со отцеды, посмотрим какие граждан. А. Да. да. Имя, отчество. Я, имя, отчество, фамилия персоны Антон Николаевич Булгаков. Да ты ж знаешь. Дата рождения персоны. Зарегистрирована по этому адресу. Персоны, да? И вашей собственности, правильно? А, право собственности принадлежит Булгакову Антон Николаевичу. У ага. вас задолженности есть какие-то? Нет никаких. Более того, у меня есть чеки угу. об оплате электричества. Сейчас, секунду. Я вчера, вчера приезжал же, этот Мондраченко эм, или как он? Это, это, Дежурный оперативный. Младший лейтенант. Я ему все это показывал, объяснение давал. Они вчера же рубанулись свет. Я это сообщение о совершенном преступлении э, ему разъяснение дал. Он составил протокол, место происшествия, что отключено. И я еще вечером это отправил сообщение о совершенном преступлении. Номер КОСП вчерашний. Есть. Звонил 102, все сообщил, как положено. Так, а где бумаги? Да я вам верю. Что? Я вам верю. А? Я вам вижу, так, верю, что оплачиваете. Так верю-то верю, верят тому, что проверено, правильно? Должны быть бумаги, не просто так же пришел. участкового получается, же чеки чеки я же? Конечно. Он их сфотографировал, обещал приобщить к разъяснению. Но они все равно не Да. Они в курсе, у них это в этих квитанциях а да, Можете да. сфотографировать? Уческово если имеется да. да. да сфотографировал. Так, во сколько они пошли приблизительно? Два чека, Вот смотрите, тут последняя оплата была 4, нет, нет, 4 июня. Ну, То есть за свет все проплачен? Нет, граждане, которые пытались включить. Они как в форме были, ну, как? Гражданка. Который... Нет, один был, якобы электрик в этой грубе. Это все есть в этих вчерашних разъяснениях, все подробности. То есть те же, получается, и, которые вчера пришли. Да, да, да. Они еще два раза приходили до этого а в феврале. Они не представлялись. Как... А? не говорили, про себе. Матюшенко. Матюшенко назвал, показал удостоверение. Вот, образы, которые пытались. Вот, вот из них, да. Вот, вот сейчас, в данный момент, полчаса назад, угу. удостоверение показал только Матюшенко Григорий Александрович, без паспорта. Угу. То есть, почему я вас и вызвал, Они паспорт отказывались показывать? Я откуда знаю, кто это? Нарисовали себе удостоверение документов нет никаких. Ну, вообще ничего. Вообще ничего. Ну, ни приказа, ни наряды, акты не выдают, какие-то бумажки там сами между собой подписываются. Так вот в том-то и вопрос. Это, это, это, это, это все признаки статьи 205 УК РФ. Устрашение населения. Террористический да. акт. А там четко а написано телефон? в том числе устройство аварий на объектах жизнеобеспечения в скобках электричества. У вас номер телефона, который мне 963, это не ваш? Диктовали. Вот, запишите номер. 667744. 667744, да? Угу. Сотовый. Сейчас подъезд. И показал удостоверение Шуневич Дмитрий Викторович. Все они на видео есть. Все сами представляются. Со слов. Дмитрий Викторович. Да. Дмитрий Викторович. у вас какая вы можете? Управляющая компания. ООО КДСВЖР. Можете показать, как они выглядят? А, на видео? Да -да. Так. Ну, давайте здесь покажу. На youtube Конечно. А, я вам в сегодняшнем видео я, покажу. Я заходил, заходил. Сегодняшнего видео еще нету, но вот оно у меня загружено, скоро будет монтаж. Да. Так, вот это, по-моему. Вот это что, не ведь рыжий. Сейчас. Скоро рыжий. Видите, угу. что-то зафиксируйте. Когда будем фиксировать, тогда увидите. Меня да. будете уведомлять. О чем? О а фиксации. О фиксации? <связь> Какой очень странный человек. Так, вот это Матюшенко. Он лицо свое скрывает, но вы все знают. Григорий Александрович. Номер машины есть, на котором он передвигался. И вчера и сегодня. В сейчас в нем начинаем. вы на него ссылайтесь, а не я. Не ссылаюсь, а вы. Вы же его предоставили. Григорий Александрович. Нет, я написал. Марка Матюшенко. Тойота черная. Сейчас вчерашнее видео открою, там номер есть. Статья 1 и статья 10 ГКРФ обязывает всех действовать безумно и добросовестно. Безумно и... Тойота номер А-918. РН 186 Черного. Еще приходил Ахмедшин, он сел машину, сейчас скажу. А это кто? А это директор ЖУ-2. Реу-2, по-моему. Он сел в серый автомобиль вот такой. Лада, не знаю, какая-то. Зажаем, сейчас, сейчас, сейчас. неизвестно, кто. Вот такой автомобиль. Грант. Номер В-135СТ. 186? Не знаю, не рассмотрел. Сейчас пойдем, следуем подъезд. И самое главное. Мы Подождите. Самое главное по совести по сердец во радости ладу, ладу, жена, ладу. Робот. вот, если я на них подал суд. А, там судья Бурлусский, так называемый в кавычках, он всячески препятствует. То есть они вынесли решение, что не удовлетворить мой иск по незаконному отключению еще в феврале. Mm -hmm. Я подал апелляцию, апелляционную жалобу оставили без движения, частную жалобу на это определение тоже без движения. И еще одну частную жалобу подал, короче, Бурлусский постоянно вставляет колеса. Здесь все правовые основания, что я действую чисто это, добросовестно и разумно. Все, все законы, все здесь расписано. Все основания, что я, я готов платить. Я хочу платить. Но я хочу платить надлежащему лицу, которое уполномочен. А единственное законное основание для уплаты ⁇ это решение собственников. Решения собственников нет. Все, что они представляли в суд, там они три решения представляли. Там нету ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни одного собственника. И подписи его нет. То есть они действуют незаконно. Это 99% ЖКХ в нашей, нашей стране. Все об этом знают, но играет цирк, что это все закон. И вот так бегают, отключают. А полицию вызываешь, когда начинаешь правовые аспекты поднимать. Они убегают. Пожалуйста, почитайте, ознакомьтесь. Мне отдаете? Да, я распечатал специально, чтобы это, в случае приезда полиции. Что то есть, можно забывать? Да, пожалуйста. Ну, спасибо. Сейчас а же... поедем, посмотрим. Платят, что у нас в то же время. Мы подробно поставили. Я а также повторно приглашу, чтобы он приехал. Пожалуйста, приезжайте. Угостим чай. Да давайте открыть. откроем. Здравствуйте. <клышко> Прошу вас. Оперативно-дежурный старший лейтенант полицейский. Как? Стретью. А, стретью? О, давайте, проходите. Конечно, проходите, пожалуйста. Можно, да? Да. Хорошо на кухне сидеть. Это персона. Можете не разводиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Оперативная дежурная дежурный, Ты Присаживайтесь, пожалуйста. Можно ваш паспорт, пожалуйста. У вас какой-то военник есть? Ну, либо военник, ну, либо паспорт. Либо водительское удостоверение. Виктор, как? Владимирович, да? Будьте добры удостоверение придите, пожалуйста. Да, Так, стыдюк. Виктор Владимирович. Пожалуйста, удостоверение не надо. Вырежу, хорошо, не вопрос. Действует до 31 июля 2025 года, 811-275-Б. Маску приспустите, пожалуйста, хочу удостовериться вместе с фото. Не снимайте, пожалуйста. Вместе с фото, пожалуйста. Не снимайте, фото я вам и... еще раз говорю. Антон Николаевич, а, я вас А я у себя дома буду. имею право. Ага, Благодарств. Это же вы меня в психушку возили? Нет. Как нет? Отказываетесь, что ли? Так, вы теперь, э, персона, Антон Николаевич. Я сейчас поговорю, пожалуйста, с Константином Валентиновичем. Да. да а взяйте, пожалуйста. Да, я поставлю. Так, мне нужно пару вопросов, вам задать. Что произошло? Вы сделали сообщение в джурную часть. Да. Что, Что случилось? Да вот, поднялся в подъезд. Зашел. Ага. Вы здесь проживаете? Кости, нет. И увидел такую картину. Данные можете сказать? Кого? Ну, своего знакомого. Знакомого вы же знаете. Персона э -э, Антона Николаевича. И какая персона? Ну, я вас записываю. Который Сколько? проживает по mm -hmm. адресу. Персона это паспорт. Вот персона. А я живой мужчина. Не видно, что ли? вещь. вещи. Видео есть. Смотреть вы знаете где. Сургут на Смотрели же видят. Mm. Ну подтверждающих, подтверждающих их личность, должности, полномочий. То, что удостоверение там какое-то не предали, оно не подтверждает их mm. год. Вообще рисованных от mm. них. Так, и что потом получается? Вы... Напишите, напишите. Удостоверяющих лич, их личность не предоставили, запятая. Удостоверяющих. Это важный момент. Удостоверяющих их личность должность сейчас, и что, Так, удостоверяющих их личность и полномочия, да? Личность, должность и полномочия. При этом я позвонил в полицию, да? Я им сначала сказал, сейчас будем тогда вызывать полицию. Они сказали вызывайте. И что ушли? И они убежали по. Стоп, стоп, стоп, там еще много чего надо. Так, ну все. До прибытия сотрудников полиции. Нет, не все. Из видео тебе стало известно, что Матюшенко сел в автомобиль. А, да. Машина. Угу. Так было известно, что там вы сказали. Из видео стало известно, что Матюшенко Г. Матюшенко Григорий Александрович. Один из них, да? Один из них. Предположительно, Матюшенко Григорий Александрович. Стоп, стоп, стоп. А еще дописать. Требую организовать проведение проверки в порядке УПК 144-145. Да, давайте допишем. Что? В действиях всех пяти лиц ага. усматриваются признаки подготовки ага. и попытки совершения Незаконного отключения. Составов преступлений. Что? Составов преступлений. ВОВ. преступления. Ага. Преступлений. Угу. предусмотрено угу. ну и вот 301 статья переписывайте ну все вам вас в любом случае уведомит не не пишите пишите еще много писать виктор владимир давайте давайте как по психушкам возить так у вас есть время а как писать сообщение о совершенном преступлении начинается какие-то угу. халявы давайте я вот, и на адрес электронной почты. Угу. Всё? Так, про возбуждение уголовного дела будешь писать? Да, конечно а? же, без пределов происходит. Вот седьмой пункт переписать. Было возбуждено уголовное дело, публичного обвинения. Это что такое? Это? Это мое сообщение о совершенном преступлении вчерашнем. Вчера они приходили, сегодня угу. приходили. Вчера отключили, а сегодня это не удалась попытка. То есть, у, умысел стопроцентный у них, состав преступления есть. Так. Я так считаю. Седьмой пункт полностью переписывайте. А кто возбудил, было возбуждено? А, ну, пишите, я хочу, чтобы было возбуждено. Нет, тут, смотрите, тут то, что мы сейчас укажем, то, что ранее было со слов. Не-не-не, Виктор Владимирович, со слов. Ага. он говорит. Давайте, Ты говорить. же так говоришь? No. Ну. вот. Что? Как я сказал, так он и наговорил. Uh -huh. Давайте говорить. Я хочу, чтобы было. Мы же одинаковые мысли. Так, в связи с чем я требую. А... Не требую, Виктор Владимирович. Перепишите. Прошу, да? Я хочу. Uh -huh. Uh -huh. А слово требует ты говорил? Uh -huh. Richard, я, я хочу. Вычеркните, пожалуйста, слово требует. Хорошо. А зачем вы в скобки включили? Ну, ничего страшного. Ну, Я вы... вычеркнул. Это слово вот не было произнесено. Хорошо, вычеркну. Вот так. Благодарствую. Угу. Я хочу, чтобы было. Угу. Это принципиально. Угу. Это воля. Давайте говорить. Живой мужчина. Так, чтобы было. Возбуждено уголовное дело. Публичное обвинение. Обвинения. Не знаете, как пишется? Ну, да нет, я просто смотрю, что будет Обвинение, да? Что дальше? Публичное обвинение. Угу. В скобках согласно, статье 20. Так, в скобках, да? Угу. Личности которых. Вечности... Угу. Легко установить. Легко. А. Установить. Угу. По видео. Видео. Угу. В размещенном в сети интернет. Так, видео размещен. В сети интернет. Размещен нам. Угу. В сети интернет. Угу. На YouTube канале. Uh -huh. Сургутнадзор, вместе пишется, uh -huh. 2, Сургутнадзор два цифра 2, uh -huh. Uh -huh. под названием, uh -huh. кавычки открывается, ЖКХ Террор, ЖКХ, Террор, да как там, большими, да, ЖКХ Террор? Без разницы, наберете он вам покажет, Террор, три uh -huh. 3? 3 на uh -huh. 23 июня 2021 года 23 июня 2021 года uh -huh. что там по признакам по признакам uh -huh. составов предусмотренных у КРФ все принципе все это mm -hmm. что? Ты Это прочитай тоже. сначала, так ли он написал? Это а, уже? зачитать я не понимаю позже. Ну, как бы должны сами прочитать. Ну, хорошо. После данных мне вопросов поясняю следующее, что 24.06.2021 года около 10 часов, 10 минут пришел к своему знакомому, который проживает э, э, по адресу город Сургут, проспект Томсомольский, 21, квартира 16, когда... Э, Поднялся на четвертый этаж, что на личной площадке увидел незнакомых мне людей, которые были одеты все в гражданскую одежду. Их было пять человек. При этом их данных, я не знаю, мне данные граждане показались подозрительными. В ходе чего они также э, пытались попасть в, электро, э, в электрощиток. Далее я попросил у них, э, чтобы они сказали, кто они и что здесь делают. На что данные граждане на мои вопросы ничего не ответили. Э, начали себя вести агрессивно и э, ни один Документ не предоставили удостоверяющих их личность должность, так, их личность это должность и полномочия. В связи с чем я позвонил в полицию и сообщил о, данных, о данном факте, при этом данные граждане до прибытия сотрудников полиции ушли также мне также мне после было известно, что один из данных граждан был гражданин Матюшенко Григорий Александрович, который выйдя на улицу, сел в черный автомобиль гос номер А девятьсот восемнадцать РН сто восемьдесят шесть марки Камри и уехал в неизвестном направлении. Требую провести проверку в соответствии с статьей 144-145 ОПК РФ в действиях всех пяти лиц усматривается, усматривается, подго... так, усматривается подготовка под, подготовка, да и Попытка. попытки совершения состава так Совершение преступления состав предусмотренных статьей 285, 286, 330. Это можно пропустить. Ага. Так, о принятом решении, так, прошу уведомить о принятом решении установленный в, в законе срок по номеру телефона, указанному выше, и на электронный адрес почты такой-то в связи с чем я э, хочу чтобы было э, возбуждено уголовное дело публичного обвинения согласно статье 20 статьей 146 ПК рф в отношении всех пяти лиц личности которых легко установить по видео размещенному в сети интернет э, на youtube канале сургутнадзор надзор 2 под названием «ЖКХ Террор-3» 2021 года. Статья 19 УК РФ по признакам состава преступлений, предусмотренных Уголовным Кодекса Российской Федерации. Так, Такое объемное объяснение. Ага. Держите. Что-то разве объемное? Я могу и на 20 страниц написать. Просто времени не Согласен. А? Согласен, Антон Николаевич. Не обращайтесь ко мне так. Вы же знаете. Извините. Можете по имени обращаться, Антон. Хорошо. Просто я давно с вами уже не общался, как бы. Ну, давно, не давно, а я на всю жизнь запомнил. Четвертый раз, когда я психушку сдаю, не обоснован. Ну, вас не сдавали. Не сдавали? А у меня есть информация изнутри, что меня конкретно привезли сдать психушку. Нет, провести... Э... Вы же вообще вначале заявили, что не помните, что меня сдавали в психушку. Нет, я просто знаю тот случай. Знаете или участвовали? Слышал. Слышали? Да. То есть вас там не было? Вы меня возили в психушку? Нет. Нет? Откуда вы знаете подробности? Ну, потому что мы же в системе... Так, смотрите, здесь с моих слов зависим, наверное, мы Правильно, телефоны изъяли. Народ-то вас видел, народ-то знает все, а творец тем более все знает. Рано или поздно обратно... Кто кому... знает? Кто? Кто знает? Убери. Творец. Народ а -а -а. и творец. Народ все видел, а творец и так все знает. Ему не надо ничего показывать, ни на видео, ни на аудио. Рано или поздно он это будет в своей правосудии вершить. Потому что я человек верующий, я в это верю. Я знаю, у меня множество подтверждений этого. Я не собираюсь ничего делать. На все были торсами. А вы здесь проживаете, да? Прописано? Прописана персона. Благорик Антон Николаевич. Вас не удивляет тот факт, что они все убежали, как только мы полицию вызовем? Вот если их действия законные, ничего не убежали. Ну, наверное, у них, если они действительно работники ЖЭО, там, или кто там производит проверку счетчиков, что взяли, что что они хотели то есть ну я же не знаю я ну, мы установим как бы проведем проверку установим. просто у меня случаи такие были то 24. что я выезжал уже на такие сообщения то что людям свет отключают за неуплату все плачен 24 такое, наверное, 2021. за электричество угу. я они об этом прекрасно знаю. Так. 4 Данные чеки при приложены к вчерашнему разъяснению. Угу. Так, сфотографируйте. Да, Виктор Владимирович, я думал, вы хоть тогда то начнете по-честному жить. Все, спасибо, до свидания. Вы, выпустите меня. А, видишь, как пошел в обратно, переобулся. Не возил он меня туда? Откуда тогда я? Фио его знаю? Он мне там типушки до сирени показывал. Я помню, он Да.